опоздали. <смех> Жесть какая-то. Всем привет, дорогие друзья. Сегодня у нас микро-путешествие. Поедем с одним хорошим человеком. Ну вы сейчас с ним познакомитесь, на вокзале мы с ним встретимся. Сегодня путешествие у нас, так сказать, в Россию. Куда будете смотреть, посмотрите, понаблюдаете, места поузнаете. Так, ну вот, мы. я вчера вот сыну сделал. Видите, какие крючочки качели. На улицу можно не ходить. Дома. Будем его колыхать. Вот так вот. Так что поехали. Как-то пододелся прохладенько с утра. Сейчас у нас 6. 6.20. 6.25. Вот. Ну, я думаю, будет теплее. Брались до вокзала. Сейчас будем ждать человечка. Ты, <смех> нету Ну и вот у нас сегодня число восьмое. Не видно даже на камеру помель добруш поедем на 720 вот такая красота соусом вот, да. а второй август Купили билетики дорого вообще 48 копеек готовился, да, отлично, два штучки, Денис опаздывает, до да, поезда да, 15 минут, посмотрим, что будет дальше, интересно даже. Да. Опаздывай, опаздывай а. а. Вон и поезд, Саш. А опоздали, блин. Слои. Пиздец. Жесть какая-то. Он не пунктуальный, блин, человек. Не прекращай, Косяк, блин, а. вообще жесть, блин Всем здорово! Сила кабачка! Кабачка? Кабачка! <силы> Сила моркови, блядь! <силы> друзья, <силы> вот он, глядя, пример, как не нужно делать Пунктуальность, э, она очень важна Мне предстоит еще большая работа над собой в этом направлении Жесть, блин! Я опаздываю везде и всегда, где только можно Причем, неважно, это поезд на какой-нибудь Магнитогорск, э, в Аляску я бы все равно не опоздал, потому что ни хрена не умею рассчитывать свое время. это жесть. Вот так. Не Это просто жесть, блин. Да, короче, вот это чувак. Он поедем... красавчик. Я блядь, да, да больше, я уже минут 40 торчу, Во купил общем, билеты, блин. Кто знает, как мне можно исправить ситуацию, давайте мне книжки, инструкции по управлению со временем по тому, как не опаздывать. Ну вообще, в принципе, все просто. Нужно Взять и выйти за час Тогда точно никуда не опоздаешь. Это точно Короче, едем сейчас до конечки какой-нибудь на четверке э, до, да, как у нас там, Березки, берез, да? да? До берез и там будем автостопом, в принципе. Мы так и планировали автостопом от Добруша, да. но, блин, поедем, озгомили автостопом. Значит, этим поездом, что-то не так. Сойдет с Потому что я ехал на маршрутке с Белицы до А потом от Коминтерна на вокзал на такси вызвал, сразу подъехал на такси. И вот, в общем, он уехал. Он стопудово где-то там камень ему положит на рельсы. Все, короче, погнали. Сила моркови, погнали.